нашим стакан летим на 2 а дамка скажи чтобы он занял а3 а4 два человека все на мотоциклах высаживаемся второй. а подожди Артем! нас всех на на машине забирай я надеюсь я тут три места и едем едем и едут вот уже Uh, I can join it, I can oh, just no. see no, right. map. Влево где-то кто-то. Не Минируй вижу. вижу. а минируйте А3 полностью, А4, А4 и А3 полностью минируйте. Влево где этот... Справа, Они справа. едут уже. А... Один. Один а за курятником, за курятником один. Yes. А4 берут. Да. ч то не похоже. Берут, берут, берут. Yeah, Кустах слева. Джонсон, oh, Джонсон, right. Джонсон. Один с Джонсоном забежал в курятник в сторону <связываю> А4. Один на крыше, с... один на крыше. Иду на А4 с этим, с пулеметом Дефать буду. Подвесите рожену А4. Пулемет, займите позицию слева в сторону А2. А... Курятники 1. За... Буду минировать А4. И Во мне стреляют старый... уже. Во мне стреляют, ребят. Ребят, А3, кто, кто живет? На А3 заходите слева пачкой, соберитесь. И заходите только толпой. Они сразу... Их на А3 очень много. Ребят, ДФМ пока А4, я думаю. Так будет проще. Минирую А4. Минируйте, полностью минируйте. Они едут уже через А. 4 слева, деф нужен. Плюс у них рожа там, а. 4 слева, деф нужен. Да, деф у нас у нас Те, кто у нас пытался в лес на А3 слева зайти, там вас встретят, на А4 слева, дф Помните, как я кричал про пулемет слева от А4? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот там должен быть обязательно кто-то. Сейчас я Встречайте. подъеду. Слева заезжаю на... На, на 300 уже мотоцикл проехал. С, ты с тыла будут заходить на А4. Тыл тоже Да-да-да, да. Смотрю, один-один. 1-1, 4 он, он. он, Бал -бал. он Бал -бал. Uh, да. Еще один, все, готовы. Это... Меня убили. Ага. Не, не пропускайте слева из тыла, они будут пытаться бежать, заходить на А4. Па, я атакуешь, и бронишку. Броня. все, мы не стрессимся оттуда. Гигозер, поделись, атака, деф. Оружия нет у нас. Прикройте. У нас, у Прикройте. нас. У нас кто-то снайпер. А, нет, у нас пехота, типа снайпер. У нас. Он, он, он ли пехота у нас? Да, да, да. Блин, поиграл. А 4-1, а 4. 1, 4. Бульдозер, расскажи so. своим польским друзьям, что они в кустах нарезке не сидели, а шли либо а... на 4, либо на 3. а я а бронишь? А может и не сидит, и по кущах? Подстреливаю. Ну, uh, хузе поин. Да он сидит. Лефт, left, left, left, left, left убил. мне будет теперь. Лево, лево Объезжает Обижает два мотоцикла. Two bikes left side. I 4 Ребят, А4 нельзя ни в коем случае сдавать. Я даже доехать не могу. Заминировали все? Слева, я слева. А че? Они заходят со стороны церкви? У них где дороже, видимо, да, 4. Нет, они на мотоциклах заезжают со стороны церкви. Они слева заезжают, проезжают слева через церковь. Крыжалки подошел, крыжалки подошел за зданием слева. APC in danger. One soldier next to it. Отстреливаем. У них рожа там стоит. Где? Рожа это то а где церковь? Уничтожайте. Ты его 4 прикрывайте, заходят. О! У... входит слева со здания. Мина, Откружили, мина взорвалась. Меня 4. убили. Откружили. Ребята, ребята, 4 окружили, а... Церковь нужно дефать. Церковь. А, Сейчас буду минировать подходы на церковь. Я не могу. Можешь. Давай, Кирсон. Это блин. Дом и слева. Прям кровь. Почему справа права у вас не сближаешься, ты, ты такой Тут мина аккуратно. Поддавите А4, есть еще возможность. Я минирую. Кирсон, прикроешь, пожалуйста. Муфту А4. All the point. Они окружают. Окружают точки и заходят, ребят. Это их тактика. На сарае возле ПВО стоит переточки на. А, а церковь заминирована. Есть. Yes. Они сейчас в лоб пытаются на А4 подавить. Они там очень много. Двигаю на А4. Пулемет в центре поставь. Положите, пулемет прямо в центре. И я стрельну тебе В окне. В окне. А4 в окне. Но они заняли 4 их уже там много. Организовывайте оборону на МГ-42, иду в церковь. Грамми, цар, чи не грамма? Ну, граммы, курва, ца. Они заходят уже в церковь. Дин, церковь заходит, подрываются. Есть. Есть. Куша. Вы рожу подвезите в церковь. Я везу, окей. Давай, давай, давай. Ребят, нельзя, чтобы церковь упала, ни в коем случае. О, враг. А! Издалека, хреначит. Ребят, прикройте рожу. Они заняли. Два-два тыла, с тыла, с тыла, с тыла, Какого тыла! Иду минировать э, полицайку. Ребят, нехорошо, нехорошо. Важный. Внизу с ППШ сядьте и держите подбегающих, они по-любому будут с ним Я пока минирую полицайку. Один-1, пацаны. Ребят, все на У2, я один иду минировать полицайку. Давай, с Их очень много забегает, они пачкой залетели. Один-три. Они внутри на первом этаже. Живут, заняли оборону. nie do obrony no co to jest za ping w ogóle kurwa jaki zjebany kurwa oni mają oni spickalas przy czym nie użyjają oni kremus delikatnie by z pujpa ja inaczej они уже сюда идут. Ну, сюда это куда? Церковь? Да, нет. О, вот. не церковь, Зашли. Угу. Да. И... Их на один больше И сейчас. Три-три. А, вот. Там И еще один. на втором уже. Если убьют, кричи. Сзади стыло. Красава. Держись. Держу. меня там мины. А, убил. Один на. А, не поднимается. Ребят. Все у один. Гараж. Гарага. Окей. Okay. Они рожи не используют, они рассчитывают на. Захват, перехват. Роже, роже, роже, рез контролля. The control респ. Uh, а, 3-2. Ребят, все на точку. Пожалуйста, держитесь. Прижавка, шторы. Зайдите на точку. не Просто зайдите, они мясом давят. 2-3, 2-4, зайдите на точку. Они Артем это-то... Так, Артем есть. Да. Кирсон, где? 3-4. Я не могу срезку уйти. 3-3. 3-4. А, лежат там возле полицейки в доме. Проехали еще. 2-6. Блять, вы шутите. Контроль и трес. <смотворил> а, блять. Там 4 Кирсон, ты где был? Я не могу найти до точки, вы издеваетесь, говорю. У ребят. невозможно найти, они все перекрыли, блядь. Выдохнули, выдохнули, сейчас мы в атаке. Выдыхайте, нам бы десантуру в атаку закинуть, и все будет проще. Мне уже эта тупость, этой игры задолбала. Как с СТГ можно, блин, за 200 метров голову? Это СТГ. Все, выдыхай. Uh, я сейчас буду подводить... Uh...